Друзья, всем привет! С вами канал CryptoGain. Сегодня у нас интересный обзор. Обязательно досмотрите видео до конца. Сегодня покажу биржу. Это довольно-таки уже известная биржа. Она появилась относительно недавно, но набирает очень быстро свою популярность. И вот в последнее время я делал очень много рекламы конкретно бирж относительно новых. И в них всегда был какой-то плюс, потому что новая биржа всегда старается привлечь на свой ресурс нового пользователя, естественно, чтобы его привлечь, они всегда дают хорошие бонусы, либо просто дают крипту, дарят. Естественно, это всегда плюс, я вам об этом рассказывал, находил эти лазейки и пытался с вами ими делиться. Вот сегодня у нас примерно такой же момент, и есть биржа, как вы можете видеть, под названием v Dollar. Это моя функциональная биржа, которая базируется в США. Я сейчас более подробно об этом расскажу. И здесь у нас есть очень приятные бонусы. И я думаю, есть смысл на нее перейти. А почему, вот сейчас мы как раз посмотрим. Эта биржа у нас ведущая, одна из ведущих бирж в мире криптовалютных контрактов. Штаб-квартира VDollar у нас находится В США. И конкретно в колорадо и имеет регистрацию msb то есть о безопасности биржи думаю не стоит мне подробно рассказывать это все кстати написано я открывал все есть здесь можете посмотреть как это все защищается как это работает где они расположены и так далее белая бумага это все то есть здесь есть ссылка естественно будет вы сможете более подробно это все посмотреть Здесь есть другие бонусы, на которые стоит обратить внимание. Помимо того, что вы просто можете трейдить, платформа дает возможность пользователю, ну, естественно, торговать как на спотовом рынке. Также можете обменять вашу криптовалюту через OTC-платформу. Они также, я думаю, я просто не смогу в видео рассказывать об этом 20 минут. Я думаю, каждому стоит зайти просто, ознакомиться, там, вникнуть очень просто и почитать, что он вообще себя представляет платформа на самом деле на функциональная и я думаю произойдет большинство ведущих бирж которые сейчас есть к которым все привыкли и там уже просто ну, нет смысла влазить и на что хотел еще обратить внимание на то что здесь именно большое количество крип криптовалют именно для трейдинга и помимо известных валют и торговых парк которые все привыкли это биткоин usdt эфир и так далее а вот доч мы видим да здесь биржа постоянно добавляет новую новую крипту новые токены и естественно я думаю каждый сможет найти для себя именно торговую пару которая вам нужна потому что часто бывает что у вас есть какой-то токен он новый да и он довольно таки волатилен вы хотите его продать, потрейдить, им, но вы не можете найти его просто на бирже. К сожалению, условная BNB биржа или какой-нибудь там Binance еще, они не добавляют такие токены, поэтому приходится искать что-то другое. А, а, тоже на непроверенную биржу, да, ничем не подтвержденную, вы не можете зайти. Вот поэтому я занимаюсь тем, что ищу подобные биржи. Вот у нас как раз вед доллар подходит для этого функционала. И мы можем смело сюда зайти, и, естественно, потрейдить, найти для себя конкретно нужную вам торговую пару, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Самое интересное, что биржа имеет еще свои токены, их два. Это первый токен, так и называется вид доллар, и второй токен это вид даст. Их добыть можно несколькими путями. На самом деле, это все очень просто делается. Первый из них, сейчас посмотрим. Здесь на самом деле все есть. Вот, кстати, OTC-платформа, о которой я говорил, это сама биржа. Также есть еще майнинг, да, я забыл сказать. Но я не маню вообще, поэтому зайдете, посмотрите, кому нужно. Довольно-таки все на начальном этапе. Поэтому а, майнингом можете, кстати, добыть один из этих токенов, о которых я говорил, вид доллар или видаст они, они очень. Как бы. Правильно выразиться, они довольно таки думаю будут ценные немножко позже это один из способов инвестиции, Потому что смотрите вы элементарно, ну, кстати, про токены, да, я вернусь. Вот один из Первый токен, например, если взять TV-доллар, его можно получить по системе трейд майнинга. То есть, если вы трейдите на биржу и за транзакции в зависимости от вашего объема, вы получаете данный токен. Но самое интересное, что это. Токен волатилен это не стейблкоин это не типичный, который да, к чему-то привязан, и его цена всегда, например, да там, там как USDT, да, это всегда 1 доллар. Нет, он конкретно волатилен, и вы трейдите, трейдите, там, условно, месяц-два, у вас за транзакции начисляются данные токены, и они могут вырасти. То есть биржа растет, биржа становится более популярной, все больше людей заходит. И, кстати, хотел сказать, что эти токены будут лимитированы, то есть их будет 10 миллионов количество. Естественно, первые первое, 20% добудутся довольно-таки быстро, а далее они будут уже все медленнее, медленнее добываться. Соответственно, далее они будут в цене все расти. Поэтому один из способов хорошей инвестиции – трейдить, перейти на данную биржу, торговать, неважно, какой у вас объем, вы в любом случае будете получать данные токены и захолдить их, После, я думаю, они, естественно, будут торговые здесь же, на бирже, и вы сможете спокойно потом их продать. Я уверен, что уже по хорошей цене. Вам, в принципе, от них никакой роли не играют. Это всего лишь бонусный токен, который вы получаете бонусом за трейдинг. Поэтому обратите на это внимание. Я считаю, что это очень важно. И можете видеть, я сам пополнил, решил проверить, как все работает. Все отлично, я пополнил баланс. USDT на 10 долларов все мгновенно сработало можно даже поторговать и почему я пополнил я проверял очень много есть бонусов а конкретно я перехожу сейчас постепенно ко второму токену, о котором я говорил видаст вот второй токен видаст очень такой Легко добываемый, поэтому вы можете получить в основном за бонусы, то есть условно вы заходите на биржу, кстати не сказал про регистрацию, но думаю нет смысла это все объяснять, регистрация настолько простая, вы можете зарегистрироваться либо через мобильный телефон, указать свой номер, вам придет смс-код подтверждения, либо вы можете зарегистрироваться на... просто через почту, как это сделал я и... Вернемся к токену видаст он добывается очень просто. Вы просто регистрируетесь, получаете уже бонус за регистрацию. Дальше вы можете пройти KYC, получите еще больше тех токенов, а именно 50. И также привязывайте свою почту, мобильный телефон. Все, это все в принципе спонсируется. Вы получаете за каждое это действие токены. Естественно, эти токены можете оставить и эти токены в будущем продать. Поэтому. Пользуйтесь, пока есть возможности. Кстати, они, я думаю, так как молодая эта платформа, они будут эту биржу на этой бирже делать очень много таких приятных, полезных бонусов, поэтому на которых можно будет неплохо заработать. Поэтому, друзья, обязательно пользуйтесь, пока есть возможность. Еще что важное стоит отметить. Но я думаю, ссылки оставлю, вы сами зайдете, посмотрите. Видим три основных направления. Пока, кстати, все привязано. QSDT, это очень хорошо. Это хороший стейблкоин, который у нас никуда не дергается. И, если будет интересно, я в следующем видео расскажу более подробно, как это все работает. Ну, я думаю, стоит обратить внимание сначала на бонусы, которые здесь есть. И при заходе обязательно заберите их. И попробуйте потрейдить, потому что торговые пары реально есть почти все, на любой вкус и цвет. Есть мобильное приложение, как мы можем видеть. И можно скачать в Google. Play есть для айфона пожалуйста на ПК все приложения заходите скачивайте. но ну, с майнингом думаю кто манит разберется потому что я здесь не силен и не смогу рассказать друзья думаю на этом все кому было интересно ставим лайк если не интересно ставьте дизлайки, хотя бы пойму что это нету в этом смысла поэтому да если какие-то остались вопросы пишите telegram на почту комментарии постараюсь ответить до скорых встреч всем пока